Сегодня мир сетевого бизнеса переживает настоящую революцию. И эта революция проходит под именем STARS. STARS — это инновационная компания в сетевой индустрии, которая занимается разработкой уникальных маркетинговых программ и созданием единой платформы для сетевых предпринимателей со всего мира. Молодая, прогрессивная компания STARS объединила на своей платформе более 100 тысяч партнеров и порядка пяти разнообразных маркетинговых программ. Итак, почему STARS – это будущее сетевой индустрии? Впервые на рынке сетевого бизнеса появилась платформа, которая подойдет как новичку, так и опытному сетевому предпринимателю. Такой глобальный охват аудитории стал возможен благодаря комплексному подходу. Мы создали целую сеть маркетинговых программ, из которой любой желающий может выбрать маркетинг по душе и создать собственный мощный инструмент для заработка в сети. В рабочей экосистеме Stars активировано 5 маркетингов: Stars, Premium Stars, Super Stars, Star Trek и Star Sab. Каждый имеет свою неповторимую структуру и связь друг с другом. При этом экосистема предназначена не только для коммерческих целей, ведь Stars основал самое сильное независимое сообщество сетевых предпринимателей Star Steam. Прогрессивные идеи, инновационный подход в построении бизнеса и крепкое сообщество – вот конкурентное преимущество платформы Stars, которые сделали компанию лидером сетевой индустрии. Маркетинговые программы Stars. Теперь мы подробнее расскажем о каждой программе Stars. Самая первая программа Stars – это основная программа с традиционным маркетингом. Получение бонусов зависит только от закрытия столов. По мере продвижения в маркетинге вы получаете дополнительные места, которые увеличивают ваш уровень дохода. Никаких лишних условий и ограничений. Просто, удобно, доступно. Premium Stars — это космическая программа по достижению вашей мечты. Высокодоходный инструмент, в котором можно забрать миллион уже на четвертом столе. При активном развитии в «Премиум Stars вам начисляются дополнительные места в первой программе «Старс», что открывает возможность получения дополнительного дохода. «Супер Старс» — уникальная программа с динамическим ремаркетингом. В «Супер Старс» сетевой предприниматель получает выплату в 100% размере с каждого лично приглашенного партнера. Такой подход обуславливает быстрый доход и высокую динамику работы проекта. При закрытии стола партнер не идет в глубину структуры, а просто запускает работу стола заново. Таким образом работа приобретает цикличный характер, исключая привычное движение в глубину. Star Trek — программа с универсальным маркетингом. Уникальность программы Star Trek заключается в отсутствии реферальной привязки, благодаря чему создается единая структура, которую развивают как активные, так и пассивные пользователи. При этом механизм маркетинга Star Trek поощряет активную работу сетевого предпринимателя в стопроцентном размере. Высокая динамика работы программы обеспечивается как самими участниками, так и регулярным появлением подарочных мест. Стар Трек ваш звездный путь к успеху. Star программа с реверсивным маркетингом. Инновационная маркетинговая модель Star позволяет зарабатывать не только кураторам, но и глубине структуры, а также новичкам сетевого бизнеса. При этом акцент сделан в большей степени на вторую категорию партнеров. Такой подход определяет уникальность программы Star Sap. Кураторские бонусы распределяются по первым линиям структуры. StarsUp – космический прыжок на новый уровень дохода. В компании Stars любой сетевой предприниматель, от новичка до топ-лидера, может гармонично развиваться, поскольку существует целый ряд программ с уникальными маркетингами, которые не имеют аналогов в мире. Сообщество StarsTeam. На сегодняшний день платформа Stars объединила более 100 тысяч партнеров, включая топовых сетевых предпринимателей. Главные принципы сообщества Star Steam — открытость, доверие и дружеское общение. Поэтому любой лидер всегда придет на помощь новичку. Для развития сообщества созданы максимально комфортные условия. Эргономичный сайт, чаты команд, регулярные онлайн-мероприятия с участием администраторов платформы, а также система обучения сетевых предпринимателей, в которой преподают опытные лидеры и приглашенные коучи. Образовательная программа «Старс» — это ваш путь к успешной карьере. Прогрессивные идеи Stars. Всего за полгода платформа «Старс» выросла из маленькой компании в настоящего гиганта сетевой индустрии. Эти достижения стали возможными благодаря четкому следованию плану развития компании, намеченному руководителями платформы. Для того, чтобы держать намеченный курс и сохранять высокий темп развития, администрация STARS разработала дорожную карту компании на ближайшие годы. В дальнейшем компания планирует запустить собственную биржу, дополнительные маркетинговые программы, но самое главное — разработать собственный токен, тем самым выйти на криптовалютный рынок. STARS — это надежность, стабильность и инновации в мире сетевого бизнеса.